Лера! Отстань! Лера! Отстань! Как дурака, я все-таки думаю о нем, Я не могу иначе, Мечтаю были вдвоем. Как английская любовь, За все прости! Папа, иди сюда, пожалуйста! Лера! Папа! У меня тут, блин, одна фигня Быстро, иди сюда Да сейчас. Я прошу тебя Что такое? Боже, это класс Короче говоря, такое вот случилось Что? Не знаю, в шоке. просто я прям Да что говори Не знаю, как так получилось Моя мечта, она уже осуществилась На фестиваль нас пригласили в жару. Для топа блогеров ютуба, я не вру Да ладно, вру я. Сам посмотри Число какое? Девятое, десятое июня Два дня Папа, да, два дня Два дня, неплохо Это финальный фест А где? В Киеве Видео жара? это фестиваль The best. Я бы одном прошу тебя поехать Вера, прости, но к сожалению нет, все проехали Я буду самой послушной Ты же знаешь, что школа Я в шоке, ты не понимаешь Уроки, тренировки, зачем они мне сдались? Репетиторы ДЗ, так стараюсь Давай без своих психов Ты понимаешь это? Была моя мечта увидеть блогера. Так тихо Папа Нет Ну пожалуйста Я сказал нет Нет, нет так нет Папа Папа Нет Ну пожалуйста Я сказал нет Нет, нет так нет Не любишь ты меня просто, вот и все Лера, ты чего? Вопрос-то лос Прошу только одного Один раз, не хочу ни лета Ничего сейчас. Дочь, ну перестань. Папа, отстань. Дочь, ну перестань. Папа, отстань. А может мне нельзя себя вести, так а? Ну после же ребенок, а я вот прям как дурак. Лера, отстань. Лера, отстань. Лера, мы едем. На видео жару? Да. Ребятки, ну что, вам понравилось это видео? Это шестая часть отмазок. Если ты не видел 5 частей, посмотри на нашем канале обязательно. Отмазки папа и дочка читают рэп. Ребят, ну сегодня для вас у нас очень-очень интересная новость! Фестиваль, видео жара, 2018, Киев, 9-10 июня. Мы ждем вас. Где будет самая крутая тусовка этого года. Так что обязательно приходи на финальный прифинальный фестиваль попасть на самую крутую YouTube тусовку нужно купить билеты перейдя по ссылке в описании. Под нашим видео будет ссылка на билетики и мы также оставим в комментариях, да, чтобы вы смогли его найти да. но у нас есть печальная новость так как билеты э, растут в цене каждый день и их осталось очень мало Быстрее, Пишите да, их покупать Пишите быстрее купить билеты, чтобы увидеться самыми лучшими, самыми топовыми блогерами ютуба Мы вас ждем на этом фестивале и мы сможем сфотографироваться вместе, читать рэп и вообще очень круто провести время Давайте вместе с нами покушаем мороженое, попьем латы, да? Колы Колы, я ху-ху будем делать Ну что, до следующего видео До следующего рэпа Покупай билет на видео жару, мы тебя ждем Пока